это и инвестиционный проект ну и также как букс абсолютно без вложений инвестируйте до 4 и 2 процентов в сутки зарабатывайте просматривая рекламу приглашайте партнера вот так он выглядит, зашла я вчера Значит, это универсальная платформа с возможностями заработка для каждого. Вы можете инвестировать и также зарабатывать абсолютно без вложений. Обратите, друзья, внимание, я на этот сайт захожу при помощи расширения VPN. С родного IP мне сюда не зайти. Значит... Инвесторам, рекламодателям, партнеру вопрос-ответ это все можно ознакомиться, все это прочесть. Здесь куча бонусов. Также бонус нам дается за регистрацию. 5 долларов. Значит, регистрация мне простейшая. E пароль, повтор пароля капча. И кликаем зарегистрироваться. Также есть язык русский, не русский. Давайте. Так, отмена. Мне надо что? Мне надо авторизоваться. Так. Войти в кабинет клику. Эмейл, e пароль, разгадываю капчу. Войти в кабинет. и вот у меня капает значит за каждого приглашенного реферала 3 доллара плюс 7 процентов от пополнений также сразу на домашней страничке находится наша реферальная ссылочка далее бонус здесь дается два с половиной доллара за подписку в telegram и Два с половиной бонуса за подписку ВКонтакте. Давайте кликнем. Сейчас посмотрим, что у нас там. У меня VPN включен. Ну ладно. Отключать это все. Подписаться. Разрешить. Успешно подписаны. Окей. Так, это надо сразу закрыть. Так, у меня бонус увеличился. Но и также в Телеграм. Телеграм у меня не открыт. Мы подождем, пока он откроется. В принципе, должен сам. Давайте пока вернемся и пройдемся по вкладочкам. Значит, здесь пополнить это по желанию, как я сказала здесь, абсолютно, без вложений, вкладочка «Вывести деньги». Разу показываю. Минимальный вывод отсюда – 1 доллар. Набираем минималку, ставим на вывод. Так, и, пожалуйста, сохранить реквизиты для вывода в разделе «Кошельки». Это мы сейчас все сделаем. Так, панель управления – Открылся мой Телеграм. Пока здесь загружается он. Значит. Что? Панель управления. Инвестировать по желанию. Даже заходить сюда не буду. Если хотите, пожалуйста, сами. Вот D-Box. Подписаться. И я уведомления выключу, чтобы они не мешали и все перезагружаю страничку бонуса у меня 19 долларов мы должны увеличиться вот. так зарабатывать вкладочка где мы будем зарабатывать абсолютно без вложений на просмотре сайтов то есть серфинге. здесь серфинга более чем достаточно все они по 30 секунд. Ну, давайте одно посмотрим. Посмотреть. И вот здесь вверху идет таймер. Давайте подождем таймер. И разгадаем капчу. И вот здесь, видите, в левом верхнем углу циферка 63. Мы должны найти из этих циферок 63. Находим, кликаем. Все нам зачет. Возвращаемся. Закрываем вкладочку. Вкладочка «Партнеры». Здесь будут отображаться ваши рефералы. Далее «Операции». Значит, вот он, 5 долларов начисление за регистрацию. Как я сказала, дают бонус. И за приглашение по 3 доллара идет и за подписку ВКонтакте 2,5 доллара, и за подписку Телеграм, тоже 2,5 доллара. Идем в кошельки вот а здесь нужно прописать платежный реквизит и сохранить. Естественно, это Payer. Сохраняем. Все. Реквизит сохранили. И в настройках тут нет ничего. И при необходимости пароль изменить. Ну и все. Вот такой вот сайт. Кому интересно, работайте, минималку наберу. Когда доллар. В таких проектах я работаю абсолютно без вложений. Интересно, заходите, работайте, зарабатывайте. Не интересно, пройдите мимо. На серфинге можно и, думаю, легко заработать. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.